Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Скорпиона на сентябрь месяц. И вначале хочу поблагодарить Наталью и Елену за донаты. Давайте теперь перейдем к раскладу, посмотрим, дорогие Скорпионы, что вас ждет в этом месяце, какие задачи перед вами стоят. Первая карта – это шестерка пентаклей. Это финансы. Нужно навести порядок финансов. Возможно, вам потребуется какая-то помощь, или у вас кто-то будет просить помощи. Здесь несколько есть правил, да? Давать нужно только тому, кто просит один раз для того, чтобы выйти из трудной ситуации. Если у вас просят 10 раз, да, повторяют свои действия и постоянно наступают на одни и те же грабли, подумайте, нужно ли давать. Если вам нужна помощь, вы ее получите. Но здесь тоже есть нюансы, да. Когда вам дают деньги, вы попадаете в зависимость. Банки дают, люди ли дают? Да? Вы все равно попадаете в зависимость. И здесь можно брать только тогда, когда. Вы с помощью этих денег встанете на другой путь да? Выйдите из трудной какой-то ситуации Встанете на самостоятельный какой-то путь Начнете вести себя по-другому Чтобы больше не попадать в эти, в эти ситуации Вообще, конечно, карта говорит о том Что будет возможность Изменить финансовую ситуацию В лучшую сторону Но осторожнее с долгами и кредитами И здесь еще есть весы да? И карта говорит Та ситуация, в которой ты находишься Это все по справедливости если ты находишься сейчас в трудной жизненной какой-то ситуации или финансовой трудной ситуации, то это твои какие-то прошлые решения привели тебя в эту ситуацию. Но раз ты сюда пришел, ты, значит, сам можешь и выйти. Просто изменив свое поведение, свои решения, да, по-другому ведя себя, да, по-другому ведя себя с финансами или в каких-то ситуациях. Вообще карта, конечно, говорит о том, что финансы, деньги комфорт земные какие-то радости будут очень важны в этом месте и здесь надо навести порядок подумайте не тратите ли вы больше чем получаете да следите за этим давайте теперь посмотрим первую карту двойка жезлов Карта говорит, оцени ситуацию, да, в которой ты оказался, осознай, что происходит здесь и сейчас. Изучи возможности, которые дадут тебе выйти, может быть, из этого положения. Да. Вот без долгов и кредитов, если можешь обойтись, то вот поищи эти возможности. И уже только в крайнем случае да, обращайся вот за такой помощью. Оцени перспективы и риски. Поставь масштабную какую-то цель в себе, составь четкий план. Выработай стратегию, как ты будешь добиваться своей цели на долгие годы вперед. Займись подготовкой к новой деятельности, веди переговоры с людьми, сотрудничай, и это тебе поможет решить твои задачи, твои вопросы. А, вообще карта обещает, что могут в этом месяце возникнуть какие-то перспективные отношения, обсуждение планов, а, и можете стать лидером, да, либо встретить такого человека, который может взять на себя ответственность и решить все задачи. Давайте посмотрим вторую карту. Дама, ой, дама, императрица, старший аркан. И карта говорит, что действительно материальная, да, здесь у нас Венера, да, карта Венеры, это карта любви, это карта, то есть знак любви, планета любви, планета денег, материальных каких-то вещей. Императрица вообще это мать, это вообще означает нашу Мать Небесную, да, Богородицу, которая заботится о всех, как о своих детях, которая создает семейный уют, следит за домашним очагом, за детьми, и это карта еще беременности, да, если вы хотели забеременеть, то это будет удачное время для этого. Или, может быть, вы узнаете, что вы беременны, а кто-то, может быть, будет уже рожать. Хотя здесь пока таких указаний не было, но, возможно, у кого-то это будет так. Карта говорит, что если у тебя нет сил, энергии, если ты чувствуешь себя выжатым, как лимон, езжай на природу, побудь наедине с природой, да, у воды, у реки, там, у моря, где-то в горах. Что вам дает энергию? Езжайте туда и наберитесь э, энергии. Для, вот, вы ставите же масштабные цели, да? вам нужна энергия, поэтому надо подзарядиться. Э, по этой карте идут, э, идет получение долгожданных каких-то плодов. Это означает, что вы когда-то что-то сделали, да? и здесь можете получить результат. А кто-то наоборот закладывает какую-то идею сейчас, и она 9 месяцев будет возревать и к какому месяцу сентябрь октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль март, апрель, май, июнь к июне следующего года даст какие-то плоды и какие-то результаты карта красоты эстетики, комфорта да если вы захотите сделать себя красивее, если вы захотите как-то позаниматься своим телом сходить в спан, на массаж это доставит вам огромное удовольствие или там, допустим, поплавать где-то, да, на природе тоже хорошо. Любовь, гармония. Ну и влияние женщины, эта карта показывает. Если вы мужчина, да, что в этом месяце влияние женщины будет на вас мощное такое. Скорее всего, это жена или мать, но оно такое благотворное, да, влияние. Положительные события в семье могут происходить, да. Вот, может быть, рождение или зачатие рождения ребенка Совет по этой карте. Займись собой, своим телом, своей внешностью, семьей, детьми, домом. И будь активным в зарабатывании денег, да, и в выстраивании вот этого жизненного комфорта, да. окружаясь заботой близких. Вот так, да, пока. Императрица вообще прекрасная карта. Это карта предпринимателей, женщин, да, активных людей. Которая работает для того, чтобы сделать свою жизнь более комфортной, более богатой. Ну и такой медленный рост она обещает во всем. Давайте теперь посмотрим третью карту. Паш Мечей. Во-первых, это карта детей, да, возможно, дети вопросы детей какие-то будете решать. Но это карта еще новых планов, когда мы строим новые планы, цели ставим себе вот как и по первой карте, да. Что императрица говорит, для того, чтобы создать богатую жизнь, комфорт, нужно ставить другие цели. И первая карта говорила, что глобальные цели. да? Эта карта говорит новые. И она советует тоже, как и первая карта, собери информацию, сделай анализ, работай с документами. Обстоятельства заставят проявить тебя смекалку. Ловкость и будет шанс что-то прояснить, что-то выяснить и собрать вот эту нужную информацию. Может означать интересные беседы, насыщенное общение, может быть еще конструктивная критика. В смысле, если кто-то будет вас критиковать и говорить, что вы делаете что-то не так, то принимайте это как важную информацию, которая сделает вас лучше. Совет по этой карте, собери вот эту информацию, проанализируй, будь внимателен с документами, прими критику, это урок. Ну и для кого-то, если вы в минусе, допустим, находитесь по энергетике, да, а для кого-то это может быть конфликт, выяснение отношений. Ну и следите, что может быть вокруг вас есть такие люди, которые за вами наблюдают, а вас собирают информацию, здесь будьте осторожнее. Новости и известия какие-то могут еще прийти по этой карте, которые касаются каких-то ваших идей вот, и целей. Да, Что-то вы здесь начали анализировать, собирать информацию, и можете получить тут же информацию, что а, вот так-то, так-то могут его дела развиваться, так-то цель может а, проиграться, да, в смысле, решиться. Так-то можешь к цели прийти, вот уже можете указания какие-то получить. Что еще? По этой карте идут рекламные агенты, журналисты, переводчики, экспедиторы, программисты, IT-специалисты. Может быть, будете с ними контактировать по вот этим новым своим идеям. Может, они вам нужны просто, и вы будете с ними э, общаться. Может быть, сайт нужно создать, да, какую-то, или страничку где-то, или блог заведете, да, или кто-то будет вам в этом помогать. Э, давайте посмотрим работу по работе хорошая карта если вы ищете работу, вы ее найдете если вы работаете руками, что-то реставрируете ремонтируете, строите у вас будет много работы много заказов ну и вообще в работе то, что вы можете заработать, какие-то удачные сделки сделать, да, совершить здесь надо просто, карта говорит засучи, рукавая, и работай не стой на месте, не теряй, вот это хорошее время особенно до 10 сентября, потому что потом могут быть какие-то задержки по любви, по отношениям. Здесь у вас хорошая карта, вообще чудесный месяц. Сама карта любви выпадает вам на семью, на отношения. Если вы одиноки, вы можете встретить свою любовь. И она такая будет необычная, космическая, прям чувственная. Если вы в браке, вы будете наслаждаться друг другом. Да? Но опять же, этажи помните, что у карт есть этажи, если вы сами гармоничны, наполнены позитивом энергии и сами отвечаете, берете ответственность за свою жизнь, у вас проигрывается самый максимальный плюс. Если вы не берете на себя ответственность, перекладываете на кого-то, да, считаете, что в ваших жизненных обстоятельствах кто-то виноват, то у вас может проиграться и по минусу. да, По минусу что? Наоборот. Если здесь любовь, там нет любви. Да? По минусу. Но я говорю всегда именно в плюсовом значении, потому что... Когда мы проговариваем, мы закладываем программу. И я минус, только если надо предупредить о чем то да, говорю. Поэтому здесь любовь, наслаждение, эмоции, э, чувственность, э, доверие друг другу, да. Э, прекрасная карта для любви, поэтому наслаждайтесь в этом месте. Уделяйте любимым время, планируйте вместе, чтобы время провести. Не... Э, не проспите, вот этот прекрасный момент у вас и в работе много, можно чего добиться, да, и в любви у вас все шикарно. Давайте посмотрим. Ну, если вы мужчина, да, это может быть а, жена или женщина, которая может какие-то вопросы а, семейные решить, и к ней надо прислушиваться, потому что это интуиция сильная. Давайте посмотрим теперь колоду. А, Мистера Фримена, который говорит, чего нам не достает, не хватает, а что может помешать. И здесь молодость и красота вам выпадает, а с другой стороны старость и уродство. Такие вопросы вас, может быть, волнуют сейчас, да, или вы обеспокоены этим. Ну, кстати, императрица говорила, что займись своим телом, займись своей внешностью, да, забудьте о себе в этом плане. Так, и что здесь старость и уродство? Мне неприятно мое тело, когда мы не любим свое тело оно нам отвечает тем же, в смысле, оно становится хуже. Оно, если оно не любимое, то оно и как бы, вот такое и будет. Все хуже и хуже. Хотите, чтобы оно стало лучше, любите и заботьтесь о нем. Я не мое тело. Но это вообще, когда мы отказываемся от своего тела, это мы фактически говорим, я не хочу жить. Или Бог, ты это делаешь некрасивые тела. Ну, смысл вообще страшный, конечно, в этих словах, если я не мою тело. Я чувствую себя старым или старой. Ну, как чувствуете, так и будет. Потому что многие 80 лет и бывают такие живчики, бабушки, которые танцуют, занимаются спортом, чего-то достигают, там ставят себе какие-то цели. Да? А если мы чувствуем себя старым или старой, то тело, ну как бы только выполнять это может, оно начинает стремительно стоять и все, ставить точку в нашей жизни. Поэтому не надо себя так чувствовать. Наоборот, каждый день сделайте себе аффирмации и говорите каждый день. Я молодею с каждым днем, да, я становлюсь лучше, я становлюсь гибче, я становлюсь там, не знаю, стройнее. И вторая сторона молодости, красота. Я боюсь увядания слабости. Здесь вот как раз я, это мое тело. Здесь хорошо. Хочу всегда быть молодым. Это здорово. Вот такие установки здорово да, произносить. Но вот я боюсь увядания, слабости. Чего боимся, о чем думаем, то и получаем. Выбросьте это все из головы. И наслаждайтесь жизнью. Любите свое тело. Занимайтесь, и оно вам ответит тем же. Да? Если вы время ему уделяете энергию, то и оно расцветет. Давайте посмотрим теперь колоду. Транссерфинг реальности, который говорит о том, как, меняем мировоззрение, мысли, можно изменить свою реальность. И вам выпадает старший аркан, 14 любовь к себе. Вот смотрите, как эта тема у вас прям несколько раз в раскладе прослеживается, что, почему это надо. Совсем не любите себя, много работаете, может быть, не занимайтесь собой, надо уделить этому время. Карта говорит о том, что если вы себя не любите, то и вас никто не любит. А вы уникальные. Ну, уникальный. Любой конфликт души и разума негативно отражается на внешности и характере. Когда мы не любим свое тело, это значит, что у нас есть внутренний какой-то конфликт. С этим надо разбираться. Для этого есть, кстати, ассоциативные метафорические карты, да, которые могут помочь с этим разобраться. Карта советует, не поддавайся маятникам, которого нуждает отвернуться от своей души которые говорят, что вот они лучше тебя, они достойнее, они красивее, поэтому делай, как они. Нет, не надо за этим как бы идти. Вы уникальная личность, вы не они. Не нужно следовать чужим каким-то стандартам, поклоняться идолам. Позвольте себе роскошь иметь недостатки. Переключите внимание с недостатков на свои достоинства. Кто сказал, что, допустим... Пышная женщина – это некрасиво. Да, показывают на обложках сейчас очень стройненьких, худеньких таких девушек-женщин. Да? но Кто сказал, что мужчины любят только таких? И почему все должны быть одинаковыми? Есть разные вкусы, есть разные люди. И для кого-то пышная женщина – это самая красивая женщина для кого-то это самая любимая женщина, да, желанная женщина. Ну, это я в одну сторону, вообще там, ну, по любым там признакам, да, по физическим данным, да, может быть, по характеру, не должны быть все одинаковые, все уникальные, все этим и интересно, да, потому что у каждого свой набор качеств, Характеристик, характер свой у каждого, да. Внешность своя. Не надо всех под одну, под одну гребенку э, делать, потому что это получится как уже набор таких роботов одинаковых. Мы не должны быть такими, мы люди. Поэтому, дорогие друзья, дорогие скорпионы, шикарнейший у вас расклад. Финансы очень важны ваши жизни, наведите там порядок, постарайтесь, если есть долги, кредиты, закрывать, поставить хотя бы цель четкую, что я закрою и как это сделать, да, и работайте над этим. Если помощь нужна, вы, конечно, и получите, но думайте, да, прежде чем ее взять. Здесь у вас надо поставить глобальную цель, это значит, что вы настолько маленькие цели сейчас ставить, вы не знаете, на что вы способны, а вы способны намного на больше, чем сейчас вы себе представляете. Да? Об этом же говорит императрица, что нужно свою жизнь делать более комфортной, да? поэтому финансовые вопросы надо сейчас порешать. Заняться собой. Может быть, у вас не хватает энергии, займетесь собой, энергия придет и тело ответит, даст эту энергию и собирайте информацию, оцениваете ее, вы найдете сразу какое-то то, что вам нужно, вы сразу найдете. На работе у вас все отлично, в любви все шикарно, сама любовь выпадает. Если вы думаете о молодости, о старости, уделяйте время своему телу, и все будет хорошо. Ну и не забывайте, что вот опять же, любовь к себе у вас повторяется несколько раз. Видимо, вы о себе вообще забыли, вспомните и позаботьтесь о себе, полюбите себя, и тогда все вас полюбят. Дорогие скорпионы, желаю вам удачи, успеха, процветания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч, до свидания.